Всем привет! Актриса Лиза Арзамасова и знаменитый фигурист и тренер Илья Авербух стали родителями в середине августа этого года. У пары родился сын Лев. Родители, как большинство известных людей, все это время скрывали лицо ребенка. Сын сыновей они решили больше не прятаться. В такой хороший праздничный день решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обескураженной улыбкой. Будьте как дети. Верю в то, что хороших людей на Земле много. И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия с смайликами и сердечками. и Ильич подписала видео Арзамасова. Пользователи сети отметили, что малыш очарователен и очень похож на свою маму. Как у тебя дела? Как у тебя дела? Как у тебя настроение? Хорошее, хорошее настроение. Настроение с утра, малышочка.